Ну что, начинается моя неделя влогов из Германии Куда я ездила в программу по обмену Все это долго снимала, затем монтировала еще месяц И надеюсь вам понравится Если это действительно так, то вырастите свою поддержку в пальце вверх И не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить завтрашний блок. Наш маршрут был Уфа-Москва, Москва-Берлин. В Москве была небольшая пересадка, но это не важно, потому что сейчас мы в Берлине, и все самое интересное только начинается. Погнали. Вот это вот посольство США, это ворота какие-то. Мы приехали, тут отбротистый ветер. Это фонтан, от фонтана додувает до нас воду. Абсолютно разные люди ходят, фоткаются, полно туристов. Что? Мы идем оттуда. туда. Знакомьтесь, вот это вот то место, где сидит все правительство. просто очень-очень-очень сильно ветрено. Германия очень красивая. Гулять по улицам очень классно, но если бы не было такого сильного ветра. Ладно, мы движемся куда-то дальше, наши учителя нас куда-то вводят, и я без понятия куда. Тут все одеваются в дождевики, а я в кофточке хожу. Даже какой-то телеканал решил поснимать. Мы находимся в музее мадам Тюсой здесь просто очень круто. Вот этот нереальный человек но это реальный. Как здорово сюда можно прийти сесть. Класс, то есть я, то есть играю Сейчас, подожди. это тот чувак, который был в фильме, типа, с канатом Я не помню, вот он тут ходит такой И можно вместе с ним погулять Мы сейчас гуляем по самому центру Берлина Здесь всякие кафешки, ресторанчики И, в принципе, это самое-самое такое место, которое нужно посетить, если вы будете в Берлине А вот это вот телевышка да, вот так вот прошел наш первый день в Берлине И вообще первый день в Германии Остаток дня мы просто гуляли И сколько бы мы ни ходили в Какие бы Макдональдсы нас ни заносило Всегда было мало людей Берлинами на этим запомнился То есть серой погодой, маленьким количеством людей И какой-то безлюдностью что ли Вечером мы просто пытались найти нашу дорогу до отеля Это было непросто Приехали в хостел Жили по шесть человек на комнату Вместе с нашими учителями. Это было немного прикольно. Вот небольшие кадры оттуда. О, дорогие, будете петь по <соц> да? <соц> <соц> да, и на следующее утро пошли гулять. Всем привет. Доброе утро. Сегодня значительно холоднее. Мы вышли сейчас из отеля. Время где-то 9 часов утра. И мы направляемся в один из интересных больших магазинов Германии Гросман. Прямо с утра я вас дезинформирую. Потому что пошли мы в магазин не Гросман, а Росман. И это магазин вот как таргет в Америке, только меньше. И там продается в основном что? Косметика, бытовая химия. Вот это вот все продается именно в этом магазине. Мы туда шли, потому что нужно было наша учительница. Вообще-то, она меня дезинформировала, поэтому я могу все свалить на нее. Погода такая именно классная, классная, потому что серо, дождик прошел, свежо и ощущается прям 8, поэтому пальто, свитера, кофе идеально. Вот так вот ходим, гуляем. Просто рядом с обычными старинными постройками есть такие вот штуки, и мне кажется, это выглядит очень круто. Привод до этого торгового центра, и сейчас пойдем в магазин «Росман». Такие вот, это я повезу для Лизы. И вот такие вот, классные. Хочу попробовать. У них полный, просто полный стенд, этот весь. Называется «Здоровье», и это все типа биологическое, органическое. Вот эти, допустим, низкокалорийные, 6 калорий, одна штучка. Класс. Продолжаем гулять, просто ходим по магазинам, ходим по улицам. У нас нет никаких планов, чисто так чилим. Забавно то, что мы идем сейчас, условно говоря, по двору, то есть, Здесь не ездит машина, хотя все очень культурно. И даже по дворам идти приятно. Блин, там голый мужик вышел в окно. Вышел на балкон, не в окно. Здесь гулять по дворам намного приятнее, чем у нас гулять по главным улицам. Это настолько странно. Мы зашли в магазин по фикс и Тут все тоже готовится к Хэллоуину. И к Новому году заодно. Вопрос вам на сегодня? Напишите мне внизу в комментариях. Если бы вам предложили программу по обмену, одну неделю вы едете в семью, и потом девочка из этой семьи приезжает к вам в город. Согласились бы вы? Обмен с Германией. Я хочу узнать ваше мнение. Вот так вот едем в автобусе. Просто чилим в автобусе. Все, три часа едем до нашей Да, так закончился второй день. В Германии На автобусе мы приехали в городок Хемниц К нашим приемным семьям Дальше мы встретились с нашими приемными Мамой и папой И поехали в наш дом в Чопао Первый вечер был запоминающимся, однако я его не снимала, потому что немецкое общество там не так сильно принято снимать, если честно. В последующих влогах я вам обязательно покажу дом, как мы живем, наш городок, но сейчас просто послушайте, что я вам расскажу. Выходим мы из дома, идем куда-то на площадь, там минут 2-5, приехали в город минут 30 назад, но уже идем на какой-то фестиваль. Мы жили в настолько маленьком городке, в котором население 10 тысяч человек, и мне кажется, каждый друг друга знает. Вот мы приходим, там игра музыка стоят столы и люди просто ходят общаются разговаривают мы познакомились там с дочерью одного из друзей наших родителей к счастью хотя бы она разговаривала на английском потому что никто в городе не знает английского, кроме подростков, потому что они учат его в школе. А я ехала туда с надеждой, что они его знают. Немцы настолько дружелюбные люди, то что мы узнали все о ее школе, какие она сериалы любит, куда она там ездит. Это просто невероятно. Мы разговаривали два часа, просто встретились с девочкой, отошли подальше, чтобы не было так шумно, и вот поговорили два часа. с домой, легли спать, а что было на следующее утро, увидите завтра. Оставайтесь со мной, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить завтрашнее видео. Я вас очень люблю, всем пока-пока!